Ребят, всем привет, с вами как всегда Серго, и я решил запилить еще одну нарезочку по с друзьями. Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. А внимание, вода на ролике Очень, очень, очень много мата, поэтому не рекомендую к просмотру лицам не достигшим 18 лет. Но если хочется, то надень наушники. И дело так, чтобы мамка не слышала. О, пидорасин! Я не хочу там мимо дверей ходить, меня бесит там. А чё так? Меня там бьют постоянно. Хм. Это... Вот именно, да. Ах! <звук> Ты пёс! Сука, <звук> через стены палит. <гас> да ты заебал. А что тут происходит? Умри, блядь. Я убил его в голову. Ну, может, не я его, конечно, убил в голову, но я... Асист. <гас> <гас> Ах ты, сука, блядь, я у... Сука! <гас> <гас> <гас> Стоило выйти, блядь, все, сходу. Что за... <гас> <гас> <гас> я убил человека! <гас> Твою а твою еще один вон там где-то сидит Одни щите храсы Опа-опа Так блюд Я еще живой Танцуй пока молодой О, хрен Сука, Блин. зацепил меня 13 Супер Ложи его, блядь, молодой, на лопатки, я... блядь Блядь Умри, блять хм. Просто добил человек. Все саля, а я на пролом. блять подпрыгнул нахуй. Ч ⁇ что? А, нет. Сейчас буду мёртвым. О! Никак, В малинник такой упал. Блин, согласен. А, я забыл, что я за террористов, Ёб твою мать! побежал там Я на Б побежал, бля! я что-то забыл, что я за Я кинул сюда коктейль. не могу пройти теперь. Умри, бля! гений. Я дебил. В таком случае. Еб Ег, ег, ег. Блять! Против двоих тяжело противостоять. Ты сражался как герой и умер. Ну, да, как дебил. Серега, тебя спрячусь. Гнида ты, Леха. Ну тебе, Ого, нихуя ты, Серега. Я могу, да. Это я ему голову поставил. Это я, да да да да я сражался один против троих еще одного просадил ёпта я ч, играть что ли научился мне главное одному не остаться перезарядка вовремя. время берем зажимаем ай-яй-яй а что там давлением кладут что ли Блять! А, я... а ч ⁇ я один? Ничего, я же сдохну. Они на Б, да? Один на Зи, один на наш. Уже... Вот тут, да. А -а -а -а! <салкиваю> это бессмысленное говно. <салкиваю> на это скучно смотреть. <салкиваю> Извините. <Ты сражался? салкиваю> я не сражался Херои. даже. <салкиваю> <салкиваю> Они просто взяли количество. Да, успокаивай меня, давай. Ах ты, дочь, сучья. Блять, перезарядка. Ну и ладно, мне помогли. А это Эрик? Красава. Пидора. Блять. Я спасу тебя. Чем меня спасать Блять, почти. Убил! Убил. Убил! Еще одного убил! Это, Сука. Давай, Серег, Серег, Серег, давай, ебашь. На ходу. Вот он, он, Где-то тут? Сейчас ты где? Слева, слева, слева, слева. Серег, ты что замолчал? Ой, да, не знаю. Ты загрузил, что ли? Да, тут передо мной прям человека, и за мной прям человека убили. Ч ⁇ -то мне надо за золотереиным билеском утекать. Аааа! Убил, блядь! А что один против всех? Да. Они на Б все. Блять, а можно суициднуться? Можно. Как? У меня гранат нет. А просто выбежать к ним? Возможно и так. Ха-ха-ха, ещ и Бля! Тебя не убили ещё? Нет! ну как блять с такими сука играть мадеж не Нет. а господи да нет, так кому-то пожевал мою голову целиком А меня кто-нибудь убьет сука Сука, нахуй, блять. Ну, он в могиле, блять. Сука, петаррас флешку кинул, кто, блять? Лайнка, ребят, спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Можете поставить лайк, если понравилось. Подписывайтесь, не забывайте. Ну, всем удачи, всем пока.